Ну что ж, погнали. Ой, Аня, крышку-то закрывать надо, ты че? Аня, что-то воняет-то? Я пытаюсь вообще-то тут ваш слайм пожарить. Как будто вот настоящее золото взяли и расплавили. Интересно, какой цвет получится. Этот слайм похож на чужого какого-то. Привет, ребята, смотрите, что тут у нас. Новый миллион слаймов. Две гигантских коробки с кучей слаймов. И сегодня мы с нашей хозяйкой а не начнем их распаковывать. Но у нас есть кое-какая идея. Да, ребят, короче, я Софи. а я... Шаг, лайк, привет! А, а, а, а я Эйвен, приветик, а это наш покемон Юмичу Да? Здорово. А я Киса Алиса. Здрасте. Короче, ребят, наша идея такова. Из предыдущих миллионов слаймов мы сделали... Пойдем лучше покажем. Да, пойдем. Мы сделали несколько слаймов-гигантов. Да, один вообще огромный. И еще три разных, но они, похоже, у нас немножко подсохли, потому что мы не закрыли их крышками. Но мы попросим Аню их как-нибудь оживить. Короче, мы смешаем все эти слаймы-гиганты в один большой слайм. И новый миллион слаймов мы добавим в него же. И у нас получится вообще гигант. Давайте вместе с вами сделаем самый большой слайм на ютубе. А вот потом уже будем с ним экспериментировать. Можно попробовать его машины раздавить. Он же целую ванну займет. Я позвала Аню, она сказала, что уже идет. Мррр. Ну, приветик, ребятки. Да-да-да, я все слышала. Классно, конечно, вы придумали свалить на меня восстановление ваших засохших лизунов. Ну, Ань, ну не обижайся, ну кто, если не ты? У тебя же руки. Вот-вот, я нужна вам только для, для рук. Да, правильно, потому что сегодня ты будешь распаковывать новый миллион слаймов. Понятно. Ого, сколько их тут много! Такого количества у нас точно еще ни разу не было. Аж две коробки. Пока не разбирается с коробками, ты не забудь подписаться на наш канал. Мы хотим к дню рождения Эйвена собрать 2 миллиона. Осталось всего 125 тысяч. Помоги нам. И чтобы мы могли противостоять новым жестоким правилам Ютуба, поставь, пожалуйста, нам лайк. И обязательно, обязательно, если хочешь нам помочь, спасти канал, напиши комментарий длиннее 4 слов. Спасибо. Если комментарии вообще еще не закрыли, ничего себе сколько коробочек. И это еще далеко не конец. Ань, слушай, пока раскладываешь, а на нашем канале Magic Family уже вышел сегодня тот самый крутой челлендж. Покупаю собаке все, к чему она прикоснется. Точнее, мы же с Аней были в Питере и пошли в зоомагазин. И Аня мне покупала все, к чему я прикоснусь. Да погоди, Юмичу. Ну, так что, вышел? К чему бы Юми не прикоснулась, Аня все ей покупала. Да, я кучу денег потратила, крутой шопинг. Э, упс. София, ты это нарочно сделала? Я что? Нет, случайно получилось. Ну ладно, да, этот крутой челлендж уже вышел на канале. И ребята уже могут сходить и посмотреть, как я в ужасе покупала все, к чему прикоснется собака. Стоп, София, ты специально роняешь их? Просто я Хочу участвовать в таком челлендже Так я ведь не против, просто мы в Питер ездили Только с покемоном, потому что мой друг Заболел и мне на самолет можно было взять Только одну собаку А давай, чтобы никому не было обидно, в Москве снимем такое все вместе в четверо. а потом еще можно и ски с Алисой. Короче, ребята посмотрят это видео, если им понравится, точно, они поставят на него лайк, и тогда мы снимем такой челлендж все вместе. Да, короче, ссылка вон там внизу, потом посмотришь. А я заодно оставлю там ссылку на наш новый влоговый канал, где вышел многодневный влог из этой поездки. Вот это да, такого количества слаймов у нас точно никогда не было. Так, мне нужна горячая вода. А еще нам понадобится блендер и лосьон для размягчения ваших засохших гигантов. Попробуем по советам в наших комментариях. Разделить гигантов на кусочки, залить их горячей водой, добавить лосьон и замешать по частям в блендере, а потом снова соединить. Надеюсь, они оживут. Ничего себе, он крутится! Этот помощнее нашего предыдущего. Все для ваших видео, дорогие мои. Гигант, который был закрыт крышкой, в целом не затвердел. Его мы размягчим просто кипяточком. А вот с остальными придется поработать. Что-то мне подсказывает, что ничего у нас не получится. А микроволновки, чтобы их греть, у нас нет. Если уж совсем ничего не получится, ребята советовали нагреть слайм на сковороде. Он типа должен растаять. Ну что ж, погнали. Ой, Аня, да, крышку-то закрывать надо, ты че? О -о -о, сорянчик. Он сейчас уничтожит наш блендер. Один блендер у нас уже умер, блендер Ваня. Не хочется, чтобы с новым что-нибудь случилось, а давайте ему тоже имя придумаем. Ага, пусть ребята в комментариях предложат именно для этого. Ну что ж, мне кажется часть слайма можно считать ожившей и добавить в ваш гигант. Нам удалось эти кусочки размягчить, пусть они пока что там самостоятельно смешиваются. А вот некоторые куски настолько твердые, что блендер даже перемолоть их не может. Ань, а как тебе идея? Добавить к тем кускам еще кипятка, лосьона и какой-нибудь типа этого здоровый мягкий тянучий лизун. И попробовать их замешать вместе. Что ж, если честно, не знаю, к чему это приведет, но давайте попробуем. Возьмем и, правда, вот этот вот большой матовый слайм. Он такого как бы темно-сиреневого цвета. Главное, чтобы он был здоровенький. Сейчас посмотрим на него. Ох, какой же он тяжелый. Да, в принципе, слайм в нормальном состоянии. Единственное, нам придется убрать вот эти вот пластиковые шарики красные из него. А то блендер и правда умрет Готово, шарики я убрала И это только один засохший лизун гигант А у нас еще два таких слайма Ну, я надеюсь, мы как-нибудь исправим ситуацию Этот большой слайм в отличном состоянии Хорошо тянется, но он настолько большой и тяжелый, что его в руках даже неудобно держать Больше похоже на цветное тесто Да, но это тесто нам подходит Попробуем замесить его с этими оставшимися очень твердыми кусочками слайма Кипятка и лосьона добавила, погнали. Мне кажется, он помогает замешиваться нашим кускам. Да, похоже, блендеру удалось их разрубить. А еще за счет того, что ножи крутятся очень быстро, блендер нагревается. Плюс кипяточек нам помогает, и в итоге нам все-таки удалось размягчить те оставшиеся твердые кусочки. Замешаем то, что получилось в наш слайм. Только что-то цвет у нашего гиганта не очень. Ну, я думаю, нам удастся это исправить более яркими новыми лизунами Еще один гигант мы залили кипятком, вроде он становится помягче, пусть еще полежит А вот этот кусман, мне кажется, вообще уже ничего не спасет Он практически пластмассовый Значит сковородка Ань, да, давай все-таки попробуем расплавить его на сковороде А мне еще потом вот это все распаковывать Ладно Ох, включаем плиту, ставим на большую мощность Ань, что так воняет-то? Я пытаюсь вообще-то тут ваш слайм пожарить. Чтобы сковородка не сгорела, я добавила немного воды. Но пока что слайм вообще даже не начал плавиться. Не знаю, подождем. Может, туда тоже надо добавить новеньких лизунчиков? Может, это и правда поможет? Нет, кисалис, в данной ситуации нас это не спасет. И вообще, я вон сковородку из-за вас испортила этими лизунами. Ань, да ладно, ее помыть можно, ну что ты? И это помогло, но совсем-совсем чуть-чуть. У меня есть предложение. Залить оставшиеся засохшие слаймы? Горячущим кипятком все вместе оставить их надолго. Как ты догадалась, Алиса? Да, именно это и было моей идеей. Что-то мне подсказывает, если они пролежат в кипятке очень-очень-очень долго, то хоть какая-то часть. Часть из них все-таки размягчится И мы сможем добавить их в наш гигант, да? Да, так что пусть они там лежат А пока давайте начнем распаковку нашего миллиона слаймов Возьми вон те большие тюбики Хорошая идея, Мишанька И правда, давайте начнем вот с этих двух больших э, баночек, тю тюбиков слизунами лизунами Предлагаю начать с розового Хорошо, давайте его откроем и посмотрим, что же там нас с вами ждет Вот всегда из этих э, высоких длинных баночек очень сложно доставать слаймы По крайней мере мне Фух, так, готово Ну что, ну что, ну что там с этим слаймом? Во-первых, он не просто розовый, даже я бы сказала сиреневый Во-вторых, он блестящий То есть в нем очень много маленьких-маленьких незаметных практически блесточек А в-третьих, самое главное для меня, я очень люблю такие лично лизуны Он перламутровый Безумно красивый цвет, причем в бутылочке он казался более прозрачным А сейчас, когда мы его замешали, он прям такой серебром отливает Прям как жемчуг, но у нас есть проблема, ребят Если вы заметили, слаймик очень плохо тянется и рвется Он практически не скручивается, вообще не растягивается Короче, надо его лечить Предлагаю делать это сразу Да, пожалуй, не будем этот раз дожидаться, когда они засохнут А что с тем золотым тюбиком? Вот сейчас и посмотрим, что с этим слаймом Давай, если он здоровый, смешаем их вместе ну да, тогда получится один большой здоровый лизун. Ага, я вас поняла, который мы сможем уже сразу добавить в ваш слайм-гигант. А не оставлять их, как в прошлый раз, отдельно в больнице, а потом в итоге спустя время пытаться их вылечить. Там на дунышке чуть-чуть осталось, никак не достается. О, смотрите, ребят, это не просто желтенький слайм, это золотой лизун. Вообще нереальный, он как жидкое золото, смотрите. Ага, прикольный и похоже в нормальном состоянии. Классно и пахнет вкусно, жалко съесть его нельзя. Ой, Юми, что, ну тебе лишь бы что-нибудь есть, а? Покажи, покажи, покажи, Ань. Вау, красивый. Этот золотой слаймик действительно очень красивый, он прекрасно растягивается. И с ним явно все в порядке. Сейчас попробуем его поскручивать, порастягивать, что-нибудь с ним поделать, пожамкать. Классный слайм, мне нравится такой. Согласитесь, ребята, он действительно очень красивый. Как будто вот настоящее золото взяли и расплавили. Вот, пожалуйста, в какую пленочку он растягивается, прозрачную практически. Пощелкаем им немножечко. Шикарный лизун, и теперь предыдущий сиреневый перламутровый мы замешаем в блендере с этим золотом. Интересно, какой цвет получится? Самое главное, что получится здоровый лизун в два раза больше. Так, нижний сиреневый измельчился. Сейчас руками перемешаем их немножко, а то блендер не справляется. И еще разок замешаем их вместе хорошенько. Цвет, конечно, не такой прикольный получается. Обидненько. Не, ну почему не такой прикольный? Сейчас посмотрим. Мне кажется, он будет очень даже приятного розового оттенка. Погодите, достаю. Вот, пожалуйста, смотрите, блестящий бледно-розовый и очень большой лизун. Смешав слайм, который был более резиновый с жидким, мы действительно исправили его. И у нас получился нормальный слайм. Да, конечно, он не такой красивый, но зато он намного увеличит ваш гигант, который, по-моему, скоро мы, правда, перенесем в ванную. А, немножко ну же времени прошло. Пойдем проверим, что там с этими, которые в раковине в кипятке валяются. Вдруг они уже размякли, их можно блендерить. Ну что ж, ребятки, я вам скажу, ситуация действительно очень поменялась. Этот слайм похож на чужого какого-то. Да, ты права, Юмичу. В общем, этот зомби действительно начал размокать и размягчаться. Конечно, еще далеко не все размякло, но я думаю, у нас есть надежда подождать еще немного, залить еще пару раз это все кипятком, и, скорее всего, этого зомби мы сможем замесить в блендере со здоровыми лизунами и очень сильно увеличить ваш слайм. Каждый грамм нам важен, поэтому воткну эту баночку с золотым слаймом. Пусть этот кусочек постепенно туда вниз стечет. Тут аж целых три! Три разных лизуна разного цвета. И с какого начнем? Давайте с голубенького, Окей, ребят, но скорее не начнем, а продолжим. Продолжим в следующий раз, потому что на сегодня нам пора заканчивать. Не целыми днями же мне слаймы распаковывать. Ну, тогда в следующем видео будем распаковывать э, наш новый миллион слаймов. Конечно, обязательно. А ты пока иди тогда и смотри э, крутой челлендж на канале Magic Family, где Аня покупает все, к чему прикоснется собака в магазине. И на других каналах ролики смотри. Увидимся скоро в следующей мега распаковке. Пока.